Треть своего бюджета петербуржцы вне зависимости от достатка тратят на еду. А ведь 20% этих денег легко можно сэкономить и вложить во что-то более приятное, в отпуск, например. Чтобы это стало реальностью, необходимо следовать простым советам. Старайтесь ходить в магазины э, сытым. Потому что когда человек приходит голодный, он начинает скупать все подряд. Продуктовый магазин лучше ходить со списком. Обязательно посмотрите на кухне, какие у вас есть продукты в наличии, каких вам не хватает. Составьте меню на неделю. У вас таким образом будет четкий рацион в питании, у вас не будет переплаты за продуктов, и вы перестанете их выкидывать. В магазине не теряйте бдительность. Помните, путь к главным продуктом молоку и хлебу тернист и лежит через менее популярные отделы, где легко можно накупить то, чего не было в вашем списке. Брать первое попавшееся на глаза, кстати, тоже не стоит, ведь именно на этом уровне продавцы обычно выкладывают самый дорогой товар. Вот, например, мы с вами хотим выбрать что-то кашу на завтрак. И вот мы, мы видим, что каши за 123 рубля, за 120 рублей – это то, что у нас на уровне глаз. Угу. Но если мы с вами посмотрим чуть ниже, то каши э, не хуже качеством, но в два раза дешевле. Экономим мы с вами… В два раза, 50%. Да, 43 рубля – хорошая экономия. Ну, когда вы выбираете сыр, вам стоит учитывать, что сыр в нарезке, он стоит э, значительно дороже, чем сыр просто в, в отдельной упаковке. То есть это будет около 1000 рублей за килограмм. Uh -huh. Но если мы с вами чуть-чуть, опять же, ниже уровня глаз обратим внимание, то здесь есть сыр в отдельной упаковке где-то в пределах 500-600 рублей. Подспорьем в походе за продуктами может стать мобильный телефон. В него теперь можно загрузить все скидочные карты магазинов, чтобы всегда иметь их при себе. А приложение «Едодил» поможет не запутаться в скидках разных торговых точек. Умная программа сравнит акции во всех петербургских магазинах и подскажет, где чай, сахар или моющие средства можно купить с серьезной выгодой. Не обязательно ездить в самый-самый выгодный гипермаркет в городе. Стоит выбирать тот, который рядом с его домом или рядом с вашей работой. Потому что когда мы тратим время еще и на транспорте, мы же тратим также на бензин, пробки и так далее. А если вы едете по дороге с работы, то это очень комфортно заехать в ближайший гипермаркет. Простые правила помогут легко сэкономить до 20% семейного бюджета. Эти средства можно направить на формирование финансовой подушки безопасности или потратить на мечту. Экономя даже 100 рублей в день и откладывая их, вы за год накопите 36 тысяч рублей. А если семья из двух человек, каждый будет по 100 рублей в день откладывать, то у вас уже получается ощутимая сумма, которую вы можете направить на летний отпуск.